При любом употреблении любого количества алкоголя в организме человека происходит интоксикация. Степень этой интоксикации зависит от количества выпитого алкоголя и, естественно, от качества выпитого алкоголя. При хроническом употреблении алкоголя возникает хроническая интоксикация, которая постепенно формирует психическую и физиологическую зависимость в организме человека негативно сказывается на работе центральной периферической нервной системе нарушает обмен веществ опасное потребление алкоголя провоцирует различные заболевания в организме и действует прежде всего негативно на такие органы как сердце поджелудочная железа печень а также способствует вызвать онкологические процессы в организме человека любая смертность которая проходит у тех, кто страдает с зависимостью, она, конечно, связана с токсичным действием алкоголя. на Согласно статистике, большинство людей, умерших от внешних причин, от отравления, от травм, находились в момент смерти именно в состоянии алкогольного опьянения.